От когора из храма не осталось и грамма. Светлый рай нужно было строить долго, упрямо, чтобы потом в одной части поменялась программа, Превратив образ жизни в слоганы для рекламы. И сквозить невезухой, ветер паспортный в ухо, Почему не случилось царство солнца и у духа? С неизбежностью сплина, снова осень старуха, Снова сера и сыра, мокрый снег и разруха. Быть может все это в играх и света, покорение мира, первый запуск ракеты, память о чудесах и вершине рассвета, умирающей нации долги.